Прогноз погоды больше не обладает успокаивающим эффектом, как раньше, а красивые девушки из метеосводок вызывают неподдельный страх. Неизвестно, о каком природном катаклизме они сообщат в этот раз. Климат за последние десятилетия стал настоящей фобией. Экологи утверждают, что планете грозит глобальное потепление, некоторые сообщают, что оно уже произошло. Ясно одно – люди кардинально преобразили климат планеты и последствия этого изменения не заставили себя ждать. В данном видео я расскажу вам о 10 самых масштабных и разрушительных природных катаклизмах, которые произошли с начала 21 века по настоящее время. Вулкан Кальбука, расположенный в Чили, является достаточно активным вулканом. Предпоследнее его извержение состоялось более 40 лет назад, в 1972 году, и длилось всего один час. Но 22 апреля 2015 года все было намного хуже. Кальбука в буквальном смысле взорвался, начав выброс вулканического пепла на высоту в несколько километров. Грибовидное облако пепла и дыма, красное от заката и поднявшееся на 20-километровую высоту, можно было наблюдать с расстояния 50 километров. После выброса пепла вулкан ненадолго затих, а затем начала извергаться лава. После извержения пепел, выброшенный в небо, начал оседать на землю. Местным жителям приходилось лопатами счищать его с крыш домов и окрестных улиц. Многие сооружения рухнули, не выдержав веса измельченной магмы. Особенно пострадал город Ла-Энсенада, на очистку которого была брошена тяжелая техника. 2 января 2010 года в 16 часов 53 минуты по местному времени на острове Гаити началось мощнейшее землетрясение. Его эпицентр находился примерно в 20 километрах от столицы республики Гаити, города Порто-Пренс. Фактически Порто-Пренс был стер с лица земли. Пострадал даже президентский дворец, не говоря уже о бедных кварталах. В итоге, по официальным посчетам, число жертв землетрясения превысило 223 тысячи человек. Ранения различной степени тяжести получили около 320 тысяч человек. Почти 3 миллиона гаитянцев лишились крыши над головой. Нельзя сказать, что магнитуда 7 баллов является чем-то невиданным в истории сейсмических наблюдений. Масштабы разрушения оказались настолько огромными по причине высокой изношенности инфраструктуры в Гаити, а также из-за предельно низкого качества абсолютно всех построек. Помимо этого, само местное население не спешило оказывать первую помощь пострадавшим, а также участвует в разборе завалов и восстановлении страны. 26 декабря 2004 года огромная волна накрыла побережье десятков государств, расположенных на побережье Индийского океана. Началось все с крупного землетрясения магнитудой 9,3 балла, произошедшего чуть севернее острова Суматра. В результате его действия образовалась гигантская волна высотой в 15 метров, которая разошлась во все стороны океана и смыла с лица земли сотни населенных пунктов, среди которых всемирно известные и популярные морские курорты. В этой катастрофе погибло более 300 тысяч человек. При этом тела многих так и не удалось найти. Волна унесла их в открытый океан. Последствия данного природного катаклизма колоссальны. Во многих странах инфраструктура до сих пор полностью не восстановлена. Сычанское землетрясение – это разрушительное землетрясение, произошедшее 12 мая 2008 года. 14 часов 28 минут по пекинскому времени Китайской провинции Сычуань. Магнитуда землетрясения составила 8 баллов по шкале Рихтера. Как и в случае с землетрясением на Гаити, огромное количество жертв после схожей катастрофы в Китайской провинции Сычуань было обусловлено низким качеством капитальных построек. По официальной статистике, в результате удара подземной стихии погибли или пропали без вести 87 150 человек, 374 тысячи получили ранения, миллионы остались без крыши над головой. Экономический ущерб превысил триллион юаней, что составляет 150 миллиардов долларов. Сычуанское землетрясение явилось сильнейшим землетрясением в Китае в 21 веке. Далеко не всегда масштабы последствий природной катастрофы напрямую зависят от качества строительства в том или ином регионе. Примером тому служит ураган Катрина, обрушившийся в конце августа 2005 года на юго-восточном побережье США в Мексиканском заливе. Основной удар урагана пришелся на штат Луизиана и город Новое Орлеан. Поднявшийся уровень воды в нескольких местах прорвал дамбу, защищавшую город, и около 80% его территории оказались под водой. В этот момент были разрушены целые районы, уничтожены инфраструктурные объекты, транспортные развязки и коммуникации. Отказавшиеся или не успевшие эвакуироваться жители спасались на крышах домов. Во время урагана погибли 1836 человек, а более миллиона оказались без крова. Ущерб от этого стихийного бедствия оценивается в 125 миллиардов долларов. При этом Новый Орлеан за 10 лет так и не смог вернуться к полноценной нормальной жизни. Население города до сих пор примерно на треть меньше уровня 2005 года. Трудно произносимое исландское название Эйяфьят Лайякюдль стало одним из самых популярных слов в 2010 году, а все благодаря извержению вулкана, носящего данное имя. Парадоксально, но во время данного извержения не погиб ни один человек.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 11 марта 2011 года в Тихом океане восточного острова Ханьсю произошли толчки с магнитудой 9,1 балла, что привело к появлению огромной волны цунами высотой до 7 метров. Она обрушилась на Японию, смыв множество прибрежных объектов и уйдя вглубь на десятки километров. В разных частях Японии после землетрясения и цунами начались пожары, была разрушена инфраструктура, в том числе и промышленная. Всего в результате этой катастрофы погибло почти 16 тысяч человек, а экономические потери составили около 309 миллиардов долларов. Но это оказалось не самым страшным. Мир знает о катастрофе 2011 года в Японии, в первую очередь из-за аварии на атомной станции Фукусима, случившейся в результате обрушения на нее волны цунами. Уже прошло больше четырех лет после данной аварии, однако операция по ликвидации последствий пожара на атомной станции до сих пор продолжается а ближайшие к ней населенные пункты были навсегда расселены. Так в Японии появилась собственная зона отчуждения. Наводнение в Пакистане началось в июле 2010 года после продолжительных дождей, приведших к выходу из берегов нескольких крупных рек в провинции Хайбер-Пахтунхва. Причиной наводнения стали мусонные дожди, сильнейшие за последние 80 лет. По данной метеорологической службы Пакистана, за 36 часов выпало 300 миллиметров осадков. В ряде мест вода поднялась на 5,5 метров и местные жители вынуждены были спасаться на крышах. Наводнение было разрушено по крайней мере 45 мостов и смыто более 15 тысяч домов. Каракарумское шоссе, которое связывает Пакистан с Китаем, было закрыто после обрушения моста. От наводнения погибло по меньшей мере 1500 человек. Тысячи людей лишились крова, всего пострадало от наводнения 2 миллиона пакистанцев. Мощное землетрясение, произошедшее 27 февраля 2010 года у побережья Чили, вызвало человеческие жертвы, разрушения и образование цунами. Это одно из самых крупных землетрясений в Чили за последние полвека. Эпицентр землетрясения находился в 90 км от города Консимпсион, второго по величине города страны после Сантьяго. По свидетельствам очевидцев, от землетрясения содрогались даже дома в Сантьяго, которые находятся примерно в 340 километрах от эпицентра. Подземные толчки длились от 10 до 30 секунд. В некоторых районах чилийской столицы отключилось электричество. Толпы людей выбегали из своих домов на открытые пространства. В большей степени от землетрясения магнитудой 8,8 баллов пострадали регионы Био-Био и Маулы. Жертвами стихии стали 686 человек. Землетрясение вызвало цунами, которое обрушилось на 11 островов и побережье Маула. В результате действия землетрясения около 2 миллионов чилийцев остались без крова. Вдобавок к погибшим около 500 человек были ранены. Повреждены полтора миллиона домов, из которых 500 тысяч не подлежали восстановлению. В ночь со 2 на 3 мая 2008 -го года на южные районы Союза Мьянма, Бирма, пришелся удар мощного тропического урагана Наргист. В дельте крупнейшей Мьянме реки Иравади вниз по течению сошла волна высотой до 3 метров. От разгула стихии пострадал самый крупный город страны Янгон. Большая его часть осталась без электричества. Улицы были завалены мусором и обломками деревьев, нарушена телефонная связь, прерван доступ в интернет. Шквальный ветер, ливни и наводнения разрушили всю инфраструктуру и более половины домов в дельте и Раваде, оставив без крова сотни тысяч людей. В районе бедствия быстро закончилась чистая питьевая вода. Многие населенные пункты оказались отрезанными от внешнего мира. Порывы ветра, срывавшие крыши домов, достигали скорости 190 км в час. По данным ООН, в результате действия урагана пострадали полтора миллиона человек. 90 тысяч человек погибли. Еще 56 тысяч пропали без вести. На сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите мои предыдущие видео.